миф факт обнаружен никто никому в этом мире не нужен да. романтика слезы сплошное бомб Не нужен на свете никто никому Никто никому в этом мире не нужен Себя самого никого нет нужнее Себя самого никого нет важнее Редактор Спасибо.